Yeah. Объект 2367 хранится в ангаре, построенном вокруг самого объекта. На территории зоны содержания, замаскированной под секретную военную базу вооруженных сил ФРГ, действует мера безопасности уровня 5. Проведение любых экспериментов с объектом запрещено с... И до тех пор, пока не произойдет событие 2367 Сигма, агента фонда. Внедренные во все службы экстренного реагирования в городе Берлин занимаются перехватом радиосообщений о предполагаемых случаях появления экземпляров объекта 2367-1 их поискам, а также операциями по зачистке и обработке населения амнезиаками по мере необходимости. Экземпляры объекта 2367-1 не обладают аномальными свойствами и не требуют специальных мер по содержанию после захвата. В случае с начала событий 2367-Сигма на всей территории Берлина следует немедленно перевести в действие по раздаче кислородных подушек, обработке гражданского населения амнезиаками и экстренными ремонтными работами, чтобы минимизировать любой Возможный еще Описание. Объект 2067 это стальной геодезический купол диаметром 15 метров в лесной камуфляжной окраске. С южной стороны купола имеется квадратная дверь высотой 4 метра, рядом с которой находится панель управления. Внутреннее пространство купола представляет собой полусферу диаметром 13 метров с гладкими стенками. Предполагается, что данное сооружение было построено с целью перемещения различных предметов и живых людей в пространстве времени. В ходе эксперимента выяснилось, что перемещаемые объекты неизменно появляются появляются на высоте нескольких сотен метров под точкой назначения. Кроме того, удалось переместить объекты как в прошлое, так и в будущее. Перенос во времени происходит без утрат энергии извне. Экземпляры объекта 2367-1 это люди или предметы, совершившие путешествия во времени с помощью объекта 2367 до того, как объект перешел в ведение фонда. К настоящему времени известно 6 экземпляров объекта 2367-1, которые описаны ниже. Четверо неопознанных мужчин, одетых в изношенную форму войск СС. Один автомат, СТГ-44. Один парашют, подобный тем, что использовались немецким десантом в годы Второй мировой войны. Более полная информация по экземплярам объекта 2367-1 переведена во вспомогательной документации. О объекте стало известно в ходе операции «Молот», целью которого было внедрение сотрудников фонда в немецкое правительство во время Второй мировой войны. В найденных документах говорилось, что строительство объекта 2367, также именуемого как «Дия Глоке», то есть Колокол, происходило под личным контролем пенфюрера СС Отто Вебера, и было завершено незадолго до капитуляции Германии в мае 1945 года. Ожидаемое событие 2367 Сигма будет представлять собой материализацию субъектов, которым единственным удалось воспользоваться объектом. Считая прочих экземпляров объекта 2367-1, нескольких высокопоставленных членов МСДАП, бежавших от Красной Армии, предполагается, что они появятся в окрестностях Берлина 13 октября 2031 года.